Врач-невролог занимается заболеванием как центральной, так и периферической нервной системы. Прием невропатолога проходит необходимости для осмотра неврологического, сбора анамнеза, жалоб и назначения дополнительных при необходимости методов обследования. Требует комплексного подхода, своевременная диагностика лечения может привести к тому, что результаты лечения будут наиболее благоприятные и своевременны. Чаще всего к неврологу обращаются пациенты с болевым синдромом, раздражительностью, чувством тревоги и нарушением сна. Бестклиника оснащена аппаратурой, которая позволяет проводить исследования сосудов шеи, сосудов нижних конечностей и нервов. Пациенты могут обращаться к неврологу э, с такими же вопросами, с которыми они бы хотели обратиться к невропатологу, потому что невролог занимается теми же вопросами, которые занимается невропатолог. По сути, это один и тот же врач. Чтобы записаться к неврологу в Best Clinic, пожалуйста, нажмите на кнопку. Воспользуйтесь мобильным приложением Best Clinic, которое доступно в Play Market или App Store вашего телефона.